Если вы не смотрели предыдущую серию, то настоятельно рекомендую, иначе будет разрыв этой необычайной замечательной ветки событий. Дело было так. После того, как нас оформили, на нас садили смирительную рубашку и повезли в палату. Я-то парень смышленный я в детстве помню, догадался вилкой, как дядька мой ебанутый туалет чистить. Ну и как думаете? Получилось, конечно. Так вот, отдалились мы от темы. Я подумал и решил, как в фильме одном, не помню название, побег из каши пшёной... А, нет, побег из Шоу Хэн... от Шоу Хэнк... Э, ладно, забейте. Одним словом, сбежать у меня план был. Мы с бандой нашей по ночам стену ногтями хуярили, ой. А, не-не-не-не-не-не, не так было. Сначала мы отрастили ногти, говном все склеили, наше, так сказать, коллективное вложение. И получилась кирка, как в Майнкрафте, прям, не отличить, реально. И после этого мы по стенам начали хуялись, потихоньку конечно. Так вот, у нас уже была дырка, мы дождались когда будет день санитара, и все попрятались бы на корпоративе, а мы в этот момент съебались бы потихоньку. Ой, ну и когда настал день Икс, мы взяли и съебались, но снизу ждали крокодилы, мы их палками отпиздили и они уплыли. Потом был электрический забор, но наша незапатентованная лопатка из ногтей пациентов-дурки не подвела нас, и мы вырыли шахту. И... наконец свобода. Но потом мы поняли, что нас ищут. Ищут везде. Говорили в новостях, съебалась шейка поехавших, просьба найти гондунов, любая информация оценивается в банку Балтики. И тут мы обосрались. Да...